Привет всем подписчикам канала Амаркетс. В этом ролике расскажу вам как улучшить торговлю с помощью торговой стратегии черный грааль, основанной на сетке Fibonacci с моим авторским построением. Вот так выглядит обычная ежедневная сделка по системе черный грааль. Это график природного газа на 30 минутки. С вечера предыдущей сессии были известны уровни входа в сделку тейка и стоп-лосса. Сегодня я научу вас находить точно такие же сделки. Система полностью самостоятельная, но вы можете с легкостью ее интегрировать в свою систему, чтобы находить лучшие точки входа и фиксации на каждом графике, как на этом примере. На каждом примере вы можете ставить паузу и рассматривать слайды. Сделки отображаются стрелочками входа и выхода. Итак, меня зовут Александр Белык. Я профессиональный трейдер, управляющий активами и преподаватель. Торгую я с 2014 года. Торговую систему создавал своими руками, не читая книг, а только лишь с помощью истории цены. Мне пришлось выучить весь график нефти, чтобы создать свою систему. Почти 6 лет я торговал только один актив, это нефть. Сетку Фибоначчи строю своим авторским методом, который доказал свою эффективность на сотнях торговых конференциях. Это более 500 часов онлайн торгов со студентами. С 2020 года у меня прошли обучение трейдеры различного уровня подготовки. От новичков до инвестиционных управляющих. Кураторы других трейдинговых школ, топ-менеджеры банков и частные инвесторы, владеющими крупными компаниями в России. Еженедельно я провожу торговые онлайн-конференции, более 90% которых являются прибыльными. Также у меня есть сообщество и команда трейдеров, торгующих каждый день. В команду может попасть любой желающий. Сегодня вы узнаете авторскую методику анализа чистого графика с помощью только сетки Фибоначчи. Поймете, как можно улучшить свою торговлю. Узнаете FIBA-паттерн, который сможете применять ежедневно на любом активе. На реальных примерах объясню, как это работает. В конце расскажу о сообществе Черный Грааль, о команде, как в нее попасть и получить реальный депозит до 200 тысяч долларов для торгов. Вот пример построения сетки. Нам нужен экстремум. Это самое сильное отклонение на заданном участке графика. Строить сетку обязательно по тени свечи. Когда мы нашли экстремум, это точка 0. 0 это отправная точка с экстремума, с которой начинается движение. Затем мы тянем сетку с уровнем 100. Пока не появится коррекция 50. Или более. Затем мы фиксируем эту сетку. Далее мы получаем уровни прогрессии. 161, 261, 423, 6, 685 и так до бесконечности, пока 0 не обновлен. Кто-то называет это расширением, коррекцией. Я называю это прогрессией Фибоначчи, потому что здесь есть логика развития в прогрессии. Построение сетки вверх или вниз аналогичный. Все FIBA паттерны зеркальны, работают на любом таймфрейме, от секундных до годовых графиков, за 150 лет истории, как в примере с S&P 500. Система черный Грааль основывается на FIBA прогрессии и FIBA коррекции. Что такое FIBA прогрессия? Это правильно построенный импульс, который определяет уровни FIBA ряда. Эти уровни 161.8, 261.8, 423.6 и так до бесконечности, если каждому числу добавить 61.8%. При построении сетки на графике эти уровни строятся автоматически и вам ничего не нужно высчитывать. Нужно лишь правильно построить сетку. Фибокоррекция это правильно построенная сетка на точке на законченном движении и ожидания системной коррекции по определенным уровням в каждом отдельно взятом случае. Перед вами график S&P 500 с 1870-х годов. Первое формирование импульса прогрессии заняло 50 лет. Следующие 50 лет исполняли 423 прогрессию. После исполненного уровня начинается глубокая коррекция, которая длится не один год. Это существенный кризис. Как вы уже поняли, цена, на которой начался этот кризис, была известна за 50 лет до него. Это доказывает, что система не требует поднастройки или оптимизации. Или что со временем она может перестать работать. Многие трейдеры и преподаватели говорят, что любая торговая система сливает на долгосроки, Что все торговые системы рано или поздно требуют поднастройки. К торговле по Fibonacci это не относится, потому что... Всеми движут пропорции золотого сечения. Отображаются они на графике, то есть этим движением. Любой сильный тренд рано или поздно заканчивается. Движет этим трендом жадность. Любая жадность рано или поздно превращается в страх потери заработанного. И наступает точка насыщения, после чего начинается коррекция и новый обратный тренд. В котором аналогично точка насыщения пропорциональна и статистична. Оно находится на 61-й коррекции и прогрессии, если там есть внутри новый импульс структуры. В любом терминале вы найдете сетку Fibonacci. Она называется по-разному, но смысл один. Нужно в настройках внести 4 значения, которые вам помогут. 61.8, 161.8, 261.8, 423.6. Перед вами Фибо паттерн или алгоритм, как я его называю. Алгоритм, потому что он включает в себя точно прописанные действия цены и точно прописанные действия трейдера, в которых он не может ошибиться. Это исключает ошибки 95% трейдеров, которые уходят в первый год торговли. В системе черный Грали есть десятки алгоритмов на разные стадии рынка. На тренд, на контртренд, на коррекции, на ложные отклонения. Все FIBA паттерны мной лично созданы и лично отторгованы тысячами сделок. Что нам нужно, чтобы торговать по этому паттерну? Первое. Нужно открыть чистый график того актива, который вы хотите проанализировать. На старшем таймфрейме. Отмотать до самого сильного отклонения цены. С этого экстремума нужно построить сетку и определить уровни которым в данный момент движется цена. попрактиковавшись так полчаса вы увидите, что все активы ходят от цели к цели и вне зависимости от того сколько бы цена не зависала в проторговках рано или поздно она придет к одной из целей. Итак мы нашли цель. На этой исполненной цели мы ждем новый импульс. Этот импульс мы замеряем 0100. После его формирования с 50% коррекции необходимо получить обновление диапазона, то есть 100%, вплоть до 123 уровня. Когда цена пробивает уровень 100%, трейдер выставляет заявку на 80%. Добавьте этот уровень в настройки сетки. Стоп-лосс выставляется за минус 1 под импульс. Тейк-профит на 161. Данный параметр входа с кратным соотношением 1 к 1, но количество верных сделок должно стремиться к 80 и более процентам. Со временем вы научитесь входить выгоднее внутри диапазона от 38 и 23,6. Фиксироваться на дальних прогрессиях 261,8, 423,6, что обязательно приведет к увеличению коэффициента 1 к 5, 1 к 10 есть пример студента, который забрал на «Газпроме» после отмены дивидендов сделку с соотношением 1 к 60. А сейчас самое интересное. Перед вами графические паттерны технического анализа. Я думаю, каждый из вас знает их название. Лично я считаю, что фигур технического анализа не существует. Люди любят все упрощать. В каждой из этих фигур обязательно будет импульс и фибо-прогрессия. Какие-то паттерны разворотные. Какие-то на продолжение к целям. Нахождение каждого из них системно в определенных местах. Итак, если выделить импульс и не смотреть на остальную часть, мы получим стандартное построение FIBA паттернов. Вы можете сейчас поставить паузу, отмотать назад и сравнить их друг с другом. Первый ряд... Это обычные импульсы. Это один из примеров тренда с небольшим контртрендом, который включает в себя локальный FIBA паттерн. Живет он часто на исполненной 161 прогрессии или на пути к целям. Это один из примеров ложного пробоя. Они находятся в высоковолатильных местах живут на статистиках, на открытиях сессий и на панических трендах. После ложного пробоя цены разворачиваются и двигаются до 261й прогрессии этого импульса. Можете сравнить на истории и увидите. В каких-то местах цена попадает в проторговку, то есть в паузу. Из-за того, что цели еще не исполнены, тренд не разворачивается и со временем продолжается. Такие паузы находятся между исполненными целями. То есть на продолжение к следующей цели. Ну, это стандартный импульс. Теперь разберем на конкретных примерах. Перед вами график нефти Brent на одном часе. Брокер Амаркетс. Участок с 20 января по 6 февраля 2023 года. Я торгую чистый график. И всем советую создать отдельное окно для анализа по Fibonacci. Удалить оттуда объемы, индикаторы и все, что вас будет отвлекать. Я думаю, вы уже заметили импульс. В данном примере это старший импульс. Это часовой график. Внутри уже есть фибо структура, начиная от 5 минут. Есть точные параметры перестроения старшего импульса. Не будем в это вдаваться. Они системные прописаны как постулат после чего мы уже перестроили сетку и знаем старшие уровни прогрессии 161 261 для входа в старший импульс нужно использовать зону 2338 именно с данной точки я торговал публично на стриме дальше я это обязательно вам покажу стоп лосс выставляется за 0 по уровням. Если вы торгуете в MetaTrader 4, то вам нужно выставить два отдельных ордера. Если вы торгуете в MetaTrader 5, то по целям нужно частично фиксироваться разными объемами. При входе с 23 уровня расстояние до 261 цели 8,5 долларов. Абсолютно системный вход и абсолютно системный выход. Коэффициент риск-прибыль Видно на слайде. Весь тренд от экстремума до экстремума занял 10 долларов. Каждый трейдер, торгуя на финансовых рынках, стремится к тому, чтобы забирать максимальное расстояние от пройденного тренда. В моей системе есть отдельные независимые алгоритмы, которые самостоятельно забирают тренд на 72 и более процента. В данном примере, Тренд можно было забрать на 85% одной сделкой. И это обычная сделка, которую мы в команде торгуем каждый день. Обращаю внимание, что торгуя по пропорциональным фибо паттернам, вы никогда не станете растягивать стоп-лосс. Вы точно будете знать, какую цель нужно ждать в каждом отдельном взятом случае. Вот тот же самый участок графика и уже реальные сделки. Так торгую я. Все просто. Продаем по хаям, покупаем по лоям. После начальной структуры мы точно знаем наши цели. Можно открыть одну сделку, как на предыдущем слайде, и ждать ее до исполнения 261 цели. А можно внутри этого движения к старшей цели торговать локальные алгоритмы. Частично фиксироваться, перезаходить на старших системных коррекциях, которые тоже известны. И как на этом примере забрать расстояние уже в 21 доллар. На предыдущем слайде мы замеряли. Общее расстояние было 10 долларов. В итоге с помощью системы точного понимания уровней входа, уровней фиксации, уровней перезаходов результат в два раза выше, чем был пройден тренд. Вот пример сделки с торговой конференции 3 марта, на которой использовался фибопаттерн ложного пробоя и входа к 261 цели с частичной фиксацией. Обратите внимание, как исполнилась 261 цель и как ювелирно была закрыта сделка, прям по экстремуму. Эту точку можно использовать не только для фиксации продаж, но и входа в сделку по другому фибу паттерна уже без импульса ехать в восходящем движении. Также с точным уровнем входа, стопа и тейка. На такой высокой волатильности нужно не отрываться от графика, чтобы успеть зафиксировать прибыль. Поэтому обязательно в работе используются тейк профиты по заранее известному уровню фиксации. 0,100, 261, 161. Два тейка и следить за ними не нужно было. Сделка была открыта вечером на стриме. На следующий день был второй стрим и мы додержали эти тейки. Это пример на российском фондовом рынке. График акции Аэрофлот. Как раз пример входа без импульса по исполненной заранее цели. Когда мы Входим в коррекцию, мы знаем уровень входа и зоны выхода, то есть зоны фиксации. В процессе движения этой коррекции обязательно появляется прогрессия и точка фиксации слегка корректируется, но она всегда находится в зоне, которая будет достигнута. То есть здесь она была чуть ближе, я ее передвинул чуть выше, более выгоднее, потому что у меня появилась фибо прогрессия это 4 часа аэрофлот на точно известном уровне входа еще с весны это пример работы на фьючерсе РТС внутри одного дня 22 февраля 2022 года в тот момент когда все уходят с рынка в кэш остаются в рынке только профессионалы которые четко следуют системе, которые знают, куда пойдет цена и почему. На данном примере 6 сделок, как вверх, так и вниз, с общим результатом более 10% стоимости актива. Обратите внимание, как точно известны экстремумы входа и выхода из сделок, перевороты и в обратную сторону. Здесь используется много различных FIBA паттернов, которые совмещаются в моменте. И высокая волатильность нам не помеха. Наоборот, это приносит большую прибыль, потому что мы просто переворачиваемся и знаем где и куда. Это дневной график американской нефти с июня 2022 года по март 2023 года. Прошлые сделки, которые я показывал пару слайдов назад, находились вот на этом участке. 10 долларов. На глобальном графике тоже есть прогрессия и точное понимание 261 цели, которая в этой проторговке еще не была исполнена. К 261 цели цена тянется как магнит. И пока она не исполнена, стадия продолжения тренда наверх не начнется. И в этой проторговке нужно торговать в шорт. Поэтому мы это и делали 5 месяцев на каждом хае. Также на этом графике видно, что не обязательно держать позицию с самого верха. Вы можете зайти в нее и забрать лишь маленький кусочек. На данном примере этот маленький кусочек это больше 10% стоимости актива. Я думаю вы понимаете сколько можно было бы заработать с плечами. За 3 дня на сделки в 10% стоимости актива. Через несколько дней 261 цель была исполнена идеально. По системе черный грааль, когда исполняется цель, мы получаем зону для поиска сделки в обратную сторону. Что рассказывал вам в начале. Это может быть контртренд, может быть коррекция, а также это может быть точка для начала нового тренда. На этом слайде, на самом экстремуме, исполнилась именно та 261 цель на дневном графике. Спустившись на таймфрейм пониже, это пятиминутка, мы можем найти вход в сделку на уровне исполненной цели. Находим импульс и зона 2338 по одному из паттернов и тейк на 161. Данная сделка была известна за полгода до ее совершения. В этом мой грааль. Есть точное понимание, где будет исполнена цель и где будет сделка. С точным пониманием стопа и с точным пониманием тейка. В этом исключается психология. Это полностью количественный и профессиональный подход к трейдингу. Итак, вернемся к FIBA паттерну. Импульс. Коррекция 50 или более, пробой, возврат на 80 и тейк на 161. График природного газа и самого начала ролика. Импульс. Коррекция 50 или более, пробой 100, возврат и вход на 80, тейк на 261. Потому что в данном случае на том участке графика нужна была коррекция выше, в которую укладывалась 261 цель и выходить на 161 цели было неинтересно. Совмещение двух FIBA паттернов одновременно позволяют в данный момент определять, куда приоритетней двигаться ценам. Именно так мы определяем цель и ставим тейк, до входа в сделку. Этот сигнал я даже давал в сигнальном открытом канале. Видите, на этом входе не было частичной фиксации, потому что основная цель была 261. После исполненной 261 цели и зоны второго алгоритма коррекции пошло продолжение нисходящего тренда по газу. 10% сразу минус. Все слайды, которые я вам сегодня демонстрирую, это обычная ежедневная работа, а не какие-то выбранные за десятилетия лучшие сделки. Обычная работа. Перед вами график рубль-доллар за 15 лет. Построение импульса. Коррекция 50. Если поставите паузу и смотритесь, она вообще в самом начале еще была, но потом наглядно тоже дали коррекцию 50. После коррекции 50 по FIBA паттерну нужно пробитие диапазона 100. Затем возврат в диапазон. В нашем случае 80. Точка входа и ожидание тейка. Конечно 5 лет ждать девальвации нелогично. Но в начале февраля 2022 года вы бы с легкостью могли захеджироваться и конвертироваться назад по 115. За 8 лет начиная вот отсюда. Я предсказал все эти экстремумы. Они полностью системны. Это помогло многим трейдерам и бизнесменам, имеющим зависимость от иностранной валюты, не потерять и, конечно, заработать. Итак, перед вами единственный неповторимый график американской нефти с 1980 года. Мы делаем анализ в профессиональном терминале на профессиональных котировках. Каждый трейдер торгует там, где у него лежат депозиты, где удобнее пополнять, выводить. Чтобы торговать в этом терминале, вам нужны десятки тысяч долларов депозита, которые вы, конечно, можете заработать во маркет с кредитными плечами. На профессиональных котировках плечи ограничены. Мы делаем анализ в этом терминале, ну есть еще попроще, а после переносим его на свои терминалы, и на свои котировки там, где лежат депозиты. Вот пример. 1980 год. Построение импульса. В 2008 году исполнение прогрессии. И коррекция по системе. Затем формирование импульса в обратную сторону. Коррекция 50. В 2015 году пробой импульса. Возврат диапазон. В 2020 году корона и отрицательные цены. Если может, вы уже торговали, слышали об этом. Исполнение уровня прогрессии в отрицательной зоне. В отрицательном уровне. К этой точке торговать было, конечно, нереально. Впервые в истории были отрицательные цены по активу. Как вы видите, закончились они именно на исполненной 161 прогрессии. Этот день я также торговал. На данном графике видно, как идеально исполняются цели прогрессии. Эти цели могут находиться и в отрицательной зоне, куда нереально торговать, но и не нужно. Я показываю живыми торгами каждую неделю для студентов, для трейдеров, как определять эти цели, которые должны исполняться и которые будут исполнены. Каждый уровень системный, я показываю, как это повторять самостоятельно. Моя авторская стратегия работает на всех мировых площадках. На любых активах. На каждом таймфрейме. Обращаю внимание везде. Потому что это самый частый вопрос, который мне задают о системе. Вот интересный пример работы FIBA прогрессии на динамике заболеваемости ковидом в России. Когда началась вторая волна, я показывал в своем Телеграм-канале анализ динамики количества случаев заболеваемости, при котором можно было высчитать следующий пик, то есть пик второй волны эпидемии, откуда должен начаться спад. Проект «Черный Грааль» был создан спонтанно. Группа трейдеров из Телеграм-чата организовались сами в 2020 году и попросили меня обучить их моей системе. Они стали первой группой моих студентов. Был создан сайт с личным кабинетом, в котором хранятся ролики с теорией для групп, для изучения по каждому отдельному взятому фибу паттерну. Там же хранятся все записи торговых конференций, вы можете перейти. И посмотреть там есть полезные видеоролики, как и на YouTube. Ссылку на сайт я разместил на последнем слайде. Как обещал, рассказываю про команду и сообщество. Из сообщества черный Грали я набираю команду трейдеров для ежедневной работы. В нее может попасть каждый студент, знающий торговую систему и показавший результаты. Кроме еженедельных торговых онлайн конференций, мы организуем и живые встречи. Последняя вот проходила 23 февраля в Москве. Мы также торговали там вживую. Как-то раз арендовали даже целый загородный клуб на майские праздники. Все приехали с семьями, знакомились, каждый день торговали, общались, отдыхали, обменивались опытом. Поэтому, если вы живете трейдингом, то вам к нам. В данный момент я открыл набор в новую группу обучения. Стартует она с 3 апреля. Уже больше полтора года я не проводил группы. В этой группе будет крутая цель и за три месяца торговли и практики по системе дойти до получения счетов проб-трейдинговой компании. Такая группа у меня запускается впервые. Что за три месяца будет? 15 торговых онлайн конференций. Это живая торговля со мной по нефти и не только по нефти. Разбор активов по запросу, которые в момент работы люди спрашивают. Конференция длится от 3 до 6 часов. Поэтому у каждого есть возможность получить ответы на вопросы по системе и достаточно развернутые, которые можно пересмотреть в записи, потому что записи стримов также хранятся в личном кабинете студента. Теорию системы каждый из вас сможет изучить в коротких видеороликах по отдельно взятому FIBA паттерну в личном кабинете на сайте. Многих начинающих трейдеров останавливает отсутствие депозитов. Поэтому данная группа отличается именно помощью в получении депозитов проб трейдинговой компании. Обычно трейдеры выбирают депозиты от 50 до 200 тысяч долларов. Для этого нужно будет пройти отбор в компании за небольшую плату, показать, что вы можете соблюдать риски, а я покажу, как зарабатывать. То есть к этому может прийти даже новичок. У меня на YouTube есть пример трейдера с опытом пару месяцев системы, которая уже профессионально работает на таком счете. Поэтому, прочь сомнения, это реально. После обучения у вас будет возможность попасть в мою команду. Про это есть отдельный видеоролик. Ссылка оставлю также в описании. Каждый трейдер, изучивший систему, попадает в закрытое сообщество трейдеров в Telegram доступ туда остается навсегда каждый участник сообщества получает скидки на новые продукты всегда в курсе происходящих мероприятий получает от меня обратную связь, там разметки по активам даже после обучения чтобы подключиться на обучение вам нужно написать в Telegram бота хочу учиться ссылка на следующем слайде благодарю всех за внимание. Думаю вам было интересно и вы сможете улучшить свою торговлю с помощью моего фибо паттерна. В моем телеграм канале вы найдете любые подтверждения прогнозов и сделок по ним с 20 года его существования и различную информацию на тему Fibonacci и моего проекта. Подписывайтесь. Обратную связь можно получить через телеграм бота. Там же есть ответы на основные вопросы. И вы можете задать свои сайты с обучением и продукты, которые могут подойти именно вам. До новых встреч!